Сегодня в центре тестирования fohow мы проведем сравнительное исследование и продемонстрируем вам ключевые отличия биоэнергомассажера FOHOW от продукции других производителей. Поводом для исследования стало появление низкокачественных и небезопасных подделок у компаний, заявляющих свою продукцию как безопасную и эффективную. Давайте посмотрим на первый образец, а именно параметры мощности, которая немного больше 1 ватта. Такая мощность недостаточна для эффективного воздействия. Обратите внимание на форму волны. Сейчас я увеличиваю интенсивность воздействия и мы видим, что форма волны не меняется. Растет лишь уровень пиковых значений, такая форма волны может вызывать болевые ощущения при контакте перчаток с телом и не оказывает заявленного оздоровительного эффекта. Посмотрим на второе портативное изделие, работающее от аккумулятора. Мощность изделия составляет всего 3,9 Вт и является очень низкой. При такой мощности воздействие микротоками происходит исключительно на поверхностных слоях кожи. Также не забываем, что это изделие работает от аккумулятора. Таким образом, мощность его эффективного воздействия ограничена мощностью аккумулятора. Как мы видим, форма волны в этом образце также имеет пиковый характер, но отличается большей интенсивностью. Эффективность такого рода воздействия схожа с первым образцом. То есть воздействие микротоками происходит только на поверхностных слоях кожи, без глубокого проникновения, и может оказывать раздражающее воздействие на кожу. Оздоровительный эффект либо отсутствует, либо минимальный. Пойдем к биоэнергомассажеру ФОХОУ. Прежде всего, обратите внимание на мощность, которая составляет 29 Вт. Такая мощность обеспечивает стабильное проникающее воздействие на глубокие слои кожи. Посмотрите на волну. Волна плавно и контролируемо нарастает как по силе, так и длительности воздействия импульса. Давайте рассмотрим эффективность воздействия с точки зрения мощности. Как мы видим, волна BMFOHOW имеет четко заданную ромбовидную форму, плотную однородную структуру и при любой заданной вами интенсивности изменяется лишь сила воздействия, а не форма и структура волны. Это обеспечивает максимально нежное и глубокое воздействие биотоков на кожный покров без болезненных ощущений. Проведем замеры электрического сопротивления перчаток, входящих в комплект образца номер 1. Значения сопротивления очень высокие, в диапазоне от 30 до 40 Ом. Чем выше сопротивление материала, тем ниже эффективность проводимости микротоков через перчатки. Давайте протестируем перчатки из комплекта образца номер 2. Значение сопротивления аналогично образцу номер один и достигает 40 Ом, что говорит нам о слабой проводимости микротоков и низком качестве изделия. Посмотрим значение сопротивления бамперчаток компании Fohol. Как мы видим, оно составляет не более 8,3 Ома, что обеспечивает оптимальную проводимость биотоков во время сеанса. Давайте сравним гелевые накладки, входящие в комплект изделия номер 2 и биоэнергомассажера Fohol. Обратите внимание на размер накладок, они очень маленькие, так как выходная мощность изделия не превышает 1,5 Вт. Если сделать накладки больше, вы не ощутите никакого воздействия, так как вся мощность будет поглощена самими накладками. Для накладок Foahol мы используем упаковку, соответствующую медицинским стандартам. Накладки Foahol имеют круглую форму, армированную структуру и мягкий гелевый слой, который отлично прилегает к коже и обладает высокой износоустойчивостью. В комплект также входят прямоугольные накладки с большей площадью, которые обеспечивают равномерное распределение биотоков по всей поверхности с перекрытием проблемной зоны в полтора-два раза. Подведем итоги сравнения. Взглянем на параметры мощности. Мощность биоэнергомассажера 29 Вт, что в десятки раз больше других изделий. Это обеспечивает ярко выраженный оздоровительный эффект. Интенсивность воздействия. Биоэнергомассажер обладает ромбовидной формой волны, которая обладает кратно большей проникающей способностью в отличие от других изделий. Измерение сопротивления перчаток Сопротивление БЭМ перчаток в несколько раз ниже, чем у других перчаток, что обеспечивает мягкое воздействие биотоков без дискомфортных и болезненных ощущений. Качество материалов накладок БЭМ накладки соответствуют медицинским стандартам, имеют большую площадь воздействия формированную структуру и высокую износостойкость. Форма и длина волны bem 4 успешно прошли испытания на соответствие нормативам работы оздоровительных приборов и оборудования провинции Гуандун. Воздействие волны оказывает вспомогательный терапевтический эффект при проблемах в шейном отделе позвоночника, плечелопаточном периартрите, и хроническом перенапряжении поясничных мышц.